Так что вводят жесткие условия, то есть там, чтобы маски были, ставят специальные станции, чтобы руки мыть, короче, и так далее. Ну там жестковато будет, не знаю, работа будет идти медленно, и... короче, ну ничего с этим не сделаешь. Будем, ну, все равно лучше работать, чем, чем не работать. Красавчик. Я, кстати, я тогда маски не дошел. У меня нет маски ни одной. В магазинах уже нет масок. Я, я поэтому даже не, не... А у нас, короче, наоборот, идет сейчас пик, там вся хрень. А У нас, короче, короче все устали коронавируса соблюдать, все настроествовали, и все начали, короче, нормально работать, выходить. Ну, короче, похрен вообще. Ну да, но, но это плохо закончится, если такое отношение. Это, это будет, знаешь, когда это будет как в Италии. Когда они поняли, что поздно, уже, уже старички поумирали там дофига. Ну, они как бы, вот эти, вот эти меры, которые были до этого, ну прям жесткие вообще, из дома никто не выходил. Я думаю, оно сработало. Ну, частично да, но в том-то и дело, что ты думаешь, а, ну все, уже все прошло. Они начинают выходить, и потом как бы случается жопа, потому что, ну короче, ладно, я все будет нормально. Вот, нам дают, короче, работать, так что мы будем работать на тех объектах, которые а, уже в процессе, короче. Какие-то новые объекты начинать не дают. То есть те, которые уже там стояли, открыты там, и так далее, вот такие вот. У нас как раз пару проектов есть, на которые можно вписаться, поэтому... Ты имеешь в виду новый, которые, ну, что-то построено, да, там? Ну, я имею в виду, что, допустим, тебе не дадут начать копать фундамент и делать новый дом. А ты так же не работаешь? А? Ты же так не работаешь? Не, я работаю в и крыши, то есть если уже стоял дом какой-то, они его могут закончить, структуру и сайдинг и все остальное. А если начать новый, то они не могут. Ну, и, соответственно, и, и мы не сможем. Там работать. Но, но не, но ну какое-то время, я думаю, месяц-два, ты все равно будешь все нормально, как -то... Ну, то есть, а, мог не Я, я в порядке, поэтому я еще, кстати, ребят, напрек, мы в пятницу разговаривали. Я говорю, как бы все прекрасно. Я говорю, смотрите, ребят, говорю, ни у кого же не увольняю, никому часы не сокращаю. Но вы все понимаете, что как бы по времени уже ну происходит. Я говорю, вы сидите на жопе. Ну да. А, да, да, типа, окей. Я говорю, теперь берем это свободное время. И, говорю, ездите по городу, собираете информацию строителей, любой объект, который видите, фотографируете, кто в контакт, мы с ним будем связываться, будем настраивать. Я говорю, если есть это время, давайте его использовать для распространения ну, как бы, своих сервисов. Я говорю, в соответствии, через там месяц, когда все наладится, у вас работа будет дохерища, И я говорю, и вам будет плюс, и, и как бы, ну, вроде и но посмотрим. Хотя, э, в этот же день чувак перезвонил э, двум этим, э, короче, двум предыдущим э, этим билдерам, с которыми он работал. И, э, ну, контакты, короче, уже, наверное, так что, в принципе, сработало. Прикольно. Да. Вот. Э, что еще? Uh, uh, uh, uh, этот... Uh, uh, и кто-то закинул уже денег? Закинули, закинули 50, 55 тысяч. Закинули. Uh. То есть, они нам заплатили 15 за эту. Сейчас можно... Uh. Денег, ну, сейчас. Ладно. Uh, закинули, закинули. Сейчас. 23-я. Вот они. да вот Лонкастер. Вот они. А ты сколько? Пятьдесят четыре, а, 55, вот он, 50... Да. Вот они, 55, 534. Я так понял. Я планирование не убирал. А -а -а -а. Мы убрали, да. Убрали, да? Да. Вот это вот то, что мы оплатили, получается. А, уже убрать надо, давай уберем. Сейчас. Это еще не сделал. А. А, так. Ну да, как-то так. Ну, Газ, -ка, открой, календарь. Ну что, до 1 мая, как бы, список покой? Да не, не, здесь. Подожди, э... я кто ей идем? Делай календарь вот начало 25 пятым числом. У нас... Э, подожди, что-то не то. Почему? Почему? Не прописаны какие-то расходы. Подожди. А, под, ну подожди. Под, вот эти, которые мы у, у, у, у этого сейчас... Убрали, подожди. Они же еще... Подожди, они будут только. Мы, а, мы оплату сделали... А, а будет, она а, в понедельник пройдет. А -а -а. И, подожди, это не влияет. Нет, не влияет, да? Или влияет? Подожди, а ты ее в ДДС прописал уже? Не-не-не, вот. Вот, вот. теперь ближе к истине. Вот, это оно. Оно нет, она не прописана, они в понедельник пройдут только. Я Поэтому, я да, это... вот так. Я потому что помню, что мы в конце недели прикидывали, что Короче, нам бабки нужны будут. Я, кстати, на этой неделе переводил с персонального деньги, переводил на бизнес, чтобы с четверга на пятницу заплатить зарплату. Я То понял. Есть... А с кого-то еще бабки можно забрать? Ну, мы с вот этими воюем. Вот Рошел, вот этот, ну, с них заберем, во-первых, еще. Рошел, будем выпиливать еще с него. Это 57 штук. Я не знаю. Чувак просто отмороженный уже. Я не хотелось бы, конечно, через легальные пути, потому что это будет потом еще сложнее. Mm -hmm. Потому что доказать, что он не должен, я смогу. Но он э, сможет мне не платить, пока он, э, грубо говоря, не будет продавать здание. А не факт, что он его будет продавать. Ну, короче, там может быть больше проблем, чем подождать короче, пару месяцев, скажем так. Без. Вот, но ну, буду буду его, скажем так, трясти, потому что я уже с проект менеджером разговаривал, мне проект менеджер позвонил там туда-сюда, там какую-то поправку надо было сделать, короче, на объекте. Я ему говорю, братан, короче, ты, я говорю, все понимаю, я говорю, ты мне обещал, что я материалы поставлю, ты мне заплатишь, правильно, правильно. Я говорю, ты мне обещал, что пейменты будут вовремя, вовремя, да. Я говорю, так где, папки? Я говорю, что вы из меня, дебила, говорю, делаете? Uh -huh. Я говорю, я вам все поставил, я вам все сделал. Я говорю, вам, а, меня ждать не надо было. Я говорю, почему я вас жду? Я говорю, что за, как бы, uh -huh. базар вообще? <смех> вот. Э -э ну, короче, как есть. Скажем так. Вот. Э -э ну и, короче, мы, мы счета выставляли. У нас э с точки зрения, вот, биланга, вот, если так посмотреть... Ой, блядь, здесь черкнулся. Она где-то выносила, короче, счета, а, которые мы оставляли. А, в принципе, у тебя ж-да. Э... Должны написано по миллионом. Я, я еще, короче, здесь не, не совсем это. Понимаю, как этим пользоваться. Ну смотри, статус э, пустой или какой там? Это пустой же стат... статус? Получается, да. Но это получается в закрытых. Мы в закрытых статус убираем. Ну да, да. То есть вот это закрытая работа. А, да. Маша раскрывать. Он ну, как бы тебе особо не нужен. Месяц закрытия первое, месяц закрытия второй. Но это тоже получается без статуса. Ну вот первый месяц. У тебя статус тот же есть. Ну да. Или то-то, это сумма статуса? Ну, это да, это сумма. А у тебя за первый месяц же все закрыты? Ну, да. Не, у нас еще есть там какие-то открытые? Ну, вот, два. А, это да просто статус. А, статус 2 – это у нас вот эта плата. О, здесь статус 2, о чем он не пишет. А статус один еще? Ну да, есть просто статус, Статус тот, тот статус по месяцам, когда мы будем предположительно закрывать объекты, а этот статус, вот он, по, по оплате, то есть вот ожидаем оплаты, вот, а, ну это только на один объект, почему-то. Что-то он сюда не все вытащил, как будто. Нет, мне это статус первый, он просто ну, <связать> не, сюда Загнал. Не, а почему вот -то, это тогда здесь есть статус 2? я статус 2 есть, да, но я его просто сделал. Не, да я имею в виду, он берет информацию. Вот waiting on payment. Это он берет с второго статуса. Ну да. У нас там еще есть категории. Вот они. Есть ожидаемые оплаты, потом complete work, потом get paid. Ну, короче, их 3-4 вида у нас здесь. Хотя, в принципе, основном внутри приехал. То есть что-то он сюда не вытаскивает. Он только одну вытаскивает А это месяц закрытый. Закрытие первый месяц, вот он второй месяц. Да, он по, по, ну, по году и месяцу закрытия сортирует, получается. Ну Третий. что то это, ладно, я, короче, еще здесь надо... Не-не, а не, вместе посмотрим. Я скорее всего, закрытые какие-то сделки есть. Не, закрытые точно, конечно. Нет, я имею в виду со статусом 2 закрытые сделки есть, да, да. Закрытые со статусом 2? Да, это вот как раз у тебя, да, сделка. А, окей. Okay. А, ну 82 доллара здесь у нас да. баланс, мы его поэтому оставим. Да, надо без статуса смотреть второго, короче. Ой, наоборот, короче, сейчас я сделку. что интернет вроде более-менее начал работать да. так нам на, наоборот которые с пустыми статусами Ой, без, о, да, без года и месяца закрытия нам нас да. Да. Но нам как бы здесь двойная аналитика нужна то есть нам нужна аналитика того что произошло и того что произойдет да. Зайди вот где три восклицательных знака. Да. А, вот который тотал, ну, месяц закрытия. Ага. Его открой. Все, месяц закрытия пустое. Все там, и вот он пошел. Ага. Все, это, это будущее. Да. Ну, и, и, и, и, и, и. ну еще они закрытые, да, вот они. Не, я помню. Ну как, в самый верхней сне. То есть вот эти вот у тебя без статусов, да, Gross, Cross, tab. А, вот эти такие формулы. А, ну все, да. А, м -м -м -м. Какие вот. без статусов? Не, okay. ну, первое, короче, надо скрыть тоже, потому что она такая, не, не ж... И вот только смотреть, комп, комплейт влог, get paid. Ну вот, видишь, короче, кто у тебя проект менеджер. нажимает один. А, вот тотал, где вот этот плюсик откроет? Да. Да, и вот где статус 2 пустой, тоже. Вот, ну, да, его сверни. Да, вот это сверни, и все. Все. Ну, и вот, видишь, у комплейт, вот get paid. Вот. И это по подальчику. По просто... Этот, видишь, там, как это руйка, как бы вообще пиздец. Paint, он paint, только заплатить деньги. Видишь, Алекс на них работает да но, да получается по и вот видите отдельно сколько по тебе отдельно денег ты застряла Почему? а вот и сейчас. нет а он же считает, он лишний класс за Да-да. 72 тысячи 75 то есть УСИД, где вот который в работе сейчас у тебя. А, ну и вот тотал получает. Вот, ожидаем оплаты. Да, За, проект. за, проект. за вот этот проект, за вот эти проекты. Да, и отдельно за Алекса, и отдельно за тебя. И отдельно а, за Денис. А, то есть вот его тотал. Да. Okay. Вот, Ага, ага. Да, да, это удобно. Окей, okay, uh -huh. все, я сейчас это. Примерно врублюсь, черчину. ну ну Как бы ты можешь на плюсике, там, на минусике вот эти вот открывать. Написано, что 37 нам нужно. А, в принципе, нам миллион просто. <с> я понял. Перед тем это получается вот по этим только. А, может, я тебе закреплю. Я понял, короче, здесь я еще поковыряюсь. Хорошо. А? Открутить, да, можно. Да, потому что я здесь статусы свои поменяю, то есть я все перенесу это на Project Manager. Да, да, да. И видно будет, по какому статусу, какой Project менеджер больше всего там денег стопорит, например, или наоборот отдает. Угу. Можно убрать здесь год закрытия и месяц закрытия? Ну, чисто отслеживать... Продолжение. Да, да, да. Не, ну, старые нужно будет отслеживать, потому что, в принципе, статистика. А? Ну да, которые закрыты, вот, допустим, декабрем, там, в 2020 году, тоже по январь, февраль, март. Конечно. Потому, потому что потом э, с этого анализ можно будет сделать. Потому что мы, когда только в будущее будем смотреть, мы не будем оглядываться назад, и мы, не будет понятно. Ну, сейчас у нас вариантов нет, больше как будущее сможет. Ну да. В принципе. Действительно подсократить что -то, -то. их впихнуть в экран не помещается такая песках неудобно. Mm -hmm. так, так, так, так. Mm -hmm. Вот, ну хорошо, здесь понятно. Я еще подумаю, как это назвать по профи что у нас получается. Как обычно идем уверенно. Блин, вообще Ну, Надо закрывать объекты, потому что. Ну да, да. Получается, у нас за май, в мае мы сейчас будем закрывать за март. В июне, в июле будем закрывать апрель. Ну да, да. Блин, ну это фигня, конечно, полная. Надо это. Как вот мы с тобой тогда построили, что два. У нас, получается, два месяца про <с edition> опаздываем два месяца. Ну да, но опять же, вот у тебя объекты закроются, которые вот просто эти деньги долгны, и ну и как здесь вся картина уменьшится. Вот заходи в дашборд еще, ну то есть у тебя же такой этот, то есть у тебя сейчас... Ой. То есть у тебя в прибыли в объектах сейчас на 600 тысяч. То есть объекты, которые сейчас идут, у тебя там на 600 тысяч прибыли. Ну да. Вот. да. Ну, опять же, большой надо тряхануть еще. чтобы это было Да-да, там, если ситуация изменится, то да. это, конечно, будет очень интересно. Ну да. И по планированию, получается, ты там 200 тысяч хочешь потратить, как будто тебе ничего не придет, то есть тебе, ну, как бы надо планировать. Ты все равно планируешь, что тебе что-то придет. Ну, нам должно два этих, две оплаты прийти на следующую неделю. Ну да, тут видишь, их не записано же. Что... Ну да. Ну потому что, потому что это не точно. <смех> оно, оно может быть запланировано. Нет, а ничего это... не запланировано. А это expensive. Ну видишь, как будто ты все тратишь, тратишь, тратишь, а тебе ничего не приходит. А на самом деле на следующей неделе что-то должно прийти. В следующей неделе это уже завтра. Ну в принципе, да. То есть ты как бы там, ну, смотришь, что типа, кассовый раз но на самом деле где-то они должны в активности упасть. Есть такое. Вот, и поэтому надо посмотреть, какие сделки тебе там, ну, это... Что должны там, когда... Куда, куда. Да, -да. Ну, с этих, да, как раз будем добивать. добивать. У нас, кстати... Подожди, еще один контракт мы подписали. Не слышали? А, да, вот он. То есть мы его подписали, пока денег еще не получали. Вот. Это... Только статус... Это будет как минимум май, а то и июнь. Ну, ладно, давай поставим конец мая. Пока. Sales representative, project manager у нас Деннис. Ты нанял какого-то project manager, да, вот этот Деннис? Да, да, да, я его вот нанял, там, как бы... Я не знаю, что она везде меня поставила. Чун Джордан. А, а понял. вот этих, которых ты обзвонил, вот, которые 45-х прокат тебе должны бабки. Ну, то есть ты больше намного закинуть, чем они тебе дали. Ну, обещают, обещают. Мне <свят> ничего, ничего не могут мне сказать нормально. То есть, как бы от слова совсем. То есть, как бы, печат. Сейчас сами, Чейн Джордан. Так, это все не сами. Я себя отсюда постараюсь максимально убрать. Ну да. В принципе, все. Там я на двух проектах, мелочь мелочи есть. Вот. То есть да, вот этот вот сейчас баланс перепроверяем. Mm -hmm. Быть может все здесь не так плохо, а может и так плохо. Mm -hmm. не ну да, и как бы я уже на будущее тоже для себя э, проекты просчитывал. Вот мы один проект сейчас просчитывали, он на 200, э, 250 тысяч. No. Клиент хочет, чтобы мы ему дали 236, у него бюджет, вот, то есть еще там 14 тысяч скинут. Я как раз с проект-менеджером на эту тему разговаривал, я говорю, смотри, если мы скидываем сейчас 14 тысяч, ну там 15 тысяч, да, а. сколько у нас, говорю, этот проект будет идти по времени? Ну там 5, 5 зданий больших, а -а -а. то есть скорее всего он растянется на полгода, а -а -а. Ну, потому что они их частями будут строить. Я говорю, вот если посчитать по прибыли, например, 240 тысяч, э, ой, э, смотри, 250 тысяч, при них, если у нас там 30% процентов маржи – 75 тысяч. Я говорю, там 5 зданий. Я говорю, 75 тысяч на 5 – это получается по По 15? Да. да. По 15 тысяч, говорю, на здание. Я говорю, это прибыль, считая, что мы заработаем по 15 тысяч э, ну, в зависимости от того, как делаем. Если мы все пять сделаем за два месяца, я говорю, мы можем скидку дать говорю, хоть 30 тысяч. Потому что мы на самом деле за эти два месяца заработаем больше денег, чем э, там, за те полгода. Я говорю, но если они будут его строить полгода, я говорю, мы вообще не можем скидку Ну да. Потому что у нас эти полгода, если мы разобьем по 15 тысяч на здание, там получается фигня. Я говорю, у тебя, говорю, зарплата только за то, что ты будешь смотреть за ними, весь профит уйдет на это. Я говорю, то есть поэтому бессмысленно так скидывать. Вот, и мы с ним как бы на эту тему тоже переваривали. То есть если мы скидываем, получается, 60 тысяч, если 60 тысяч, это уже по 12 тысяч. Если по 12 тысяч на каждое здание, и оно будет делаться 2 месяца каждое, это 2000 создания в месяц. Ну, грубо, да, да. То Это... есть я говорю, а, а ну зарплату даже не перекроет. Фигня, То есть я говорю, я понимаю, если ты одновременно с этим проектом будешь делать еще пять, то, в принципе, оно имеет смысл, там можно как-то поиграться. Я говорю, но пока этих пяти нет. Ну, да. Я говорю, нет, не, не могу так рассчитывать. Я говорю, потому что обычно бывает как, в теории ты рассчитываешь шикарно, а По практике выходит очень очень. Да, и что он будет переговаривать с ними, чтобы за 250 строить, или за столько за 260? Да, короче, там мы им отправили два счета, пересчитанные на большую сумму. То есть, у нас что получилось, короче, изначально мы им дали счет. Короче, там у нас, у нас крыша и садик. Ну, оба матери... ну, обе установки. Мы по крыше в бюджет вообще не вписываемся. И, короче, мы им изначально дали цену, изначально дали цену на сани 256 тысяч. Но. Когда мы пересчитали, вот сейчас последний раз, Но. все нюансы учли. По нас... новой? Да, у нас выходит 275 тысяч. По новой... по новой смете вот про это ты считал? А, не, не, мы просто, ну, не по новой смете, а мы Заново чертежи перепроверили по материалам, все ли совпадает. Потому что нам чувак сказал, у вас, говорит, цена какая-то космическая, мы, короче, там не вписываемся в бюджеты. И он нам назвал свои бюджеты. Он говорит, нам нужно вот сюда вписаться. Окей. Мы, короче, пересмотрели это дело, пересчитали. У нас вышло еще дороже. То есть у нас садинг, если был 256, то у нас получился он 275. Мы ему отправляем, короче, наш, нашу смету на 275, и говорим, братан, мы пересчитали, у нас выходит 275, но. а у него бюджет 235 вообще, но, но, но. у нас уже было, мы говорим, короче, вот те 275, мы можем вернуться к той цене, которая у нас была на 256, ну, то есть мы ужмемся там, как-то что-то слепим, короче, а, но не ниже. Как бы, что ты по этому поводу думаешь? Вот, он сейчас думает. Не, ничего, в четверг мы только выслали, он говорит, давайте я пересмотрю, типа, буду это, буду смотреть. Ну да. Вот. А... вот эти вот большие у тебя объекты, там, на 200, там, на 300 тысяч, они как бы там, да, скинь нам, типа, 30 тысяч, ты вроде скидываешь, а на самом деле там что твоя маржа и скинута. Вот, опять же, проблема даже не в том, что скинута маржа. Проблема, знаешь, в чем? в сроках выполнения проекта, да. вот, потому что на самом деле, если бы они мне дали его сделать за месяц, я бы туда пригнал 6 бригад, я бы влупил его за месяц, ну да. и, и, и все на этом, я получил бабки, хорошо, я за месяц заработал там 30 тысяч, бог с ним, я это понимаю, я бы тогда на это рассчитывал, но когда они мне говорят, да ладно, все нормально, я должен рассчитывать на полгода, и когда на полгода это ты берешь срок, Соответственно, эти 30 тысяч, если растянуть на полгода... Ну да, да ни о чем. Вообще, вообще ни о чем. Соответственно, приходится как бы вытягивать с ними по, по, по марже, поэтому, чтобы было, был запас. Ну, ну и, так. соответственно, я тоже я пересмотрел, то есть даже вот по нашей же по финансовой да, модели. Э, если как бы... Просто, ну, как бы, если просто на один объект больше сделать при нашей нынешней марже, друзья, какая у нас, у нас, здесь 30, 50. давай сделаем не 30, давай сделаем Почти да, Вот. Пусть 20% маржинальность, тогда плохо. Да. Ну, тогда надо увеличивать просто объем. То есть, я к чему приходил, то есть, пришел тоже. Мы сейчас на... Ну, короче, два пути, да. Это увеличивать чек, увеличивать или увеличивать маржу. Одно из двух. То есть, в принципе... По большим контрактам, скорее всего, у нас придет к тому, что мы все равно будем делать 20% маржу. Ну, я имею в виду по контрактам, которые там 600 тысяч, 700, там, миллион и выше. Скорее всего, потому что ну, рынок. Но в таком случае там, ну, другие суммы заработки будут, соответственно. Ну и количество объектов надо будет делать другое. На данный момент пока вот мы здесь не покручиваем вот. И... А, ну, вот, ты научишь с ними, ну, как бы нормально им все сделать. Я ду... ну, вот, думал по этому вот кашчету, который показывал, да, там спецификация была расписана, где, а, ну, как бы, надо, ну, мне кажется, надо заморочиться над этим над коммерческим предложением. Вот ты, допустим, счетом отправляешь, и там спецификация написана, да, там, за каждый вот этот столбик. Ага. Вот. И, если добавить листы еще, например, что за материал, ну, типа, вот материал, у тебя же по-любому есть от поставщиков. А, ну, какие-то рекламные штуки, чтобы да, вот охрененный какой-нибудь раз, ты его добавляешь его в КП. Ну, то есть не просто счет ему там отдаешь, а еще что он расписан, что там есть, допустим, какие-то вкладки, можно полистать, что материал, типа, офигенный, что, например, там, ну, про свою компанию внизу, да, там что ты, типа, вот такие дома строишь, там, вот наши отзывы, типа, вот чук-чук-чук. Ну, что ты раз отдаешь им счет, спецификации, материал с картинками прикольными, еще о себе. Ну, ну предложение мы, по коммерческое? Мы подготавливаем коммерческое, но у нас пока оно еще в таком, в жидком состоянии, скажем. Мы его пытаемся укрепить. сейчас. А вообще, короче, с интернетом тоже та еще тема. Я уже задолбался. Ну ты понял то, что в предложении, короче, что ты ему раз такой говоришь, там типа 250, он говорит 236. Вот. А ты бы ему там, ну как бы, чтобы было, ну, ну, что у тебя сотрудники прикольные, да, там, ну что у тебя там материал какие-то крутые, там, знаешь, что, ну как бы, ты как да? Ты понимаешь, это не, те, э, это не те проекты, на которых вообще о материале сильно там можно поговорить. В принципе, я понимаю, о чем ты. То есть, э, можно сказать, хорошо, давай это поменяем на вот этот. Будет дешевле. Не, да, ну а смотри, значит, ну как бы с ним же тоже можно на что-то давить, например. Э -э ну, если это какой-то оптовик, да, ну, условно, который объекты. Раз ему крыши там, ну, как бы, который на материале сэкономил, например. Или как ты переделываешь работы, да, например. Ну, вот такая тема. Ну, то есть, какие-то штуки тоже его можно, как бы, вскрыть. То есть, что сроки тянутся, например. там. Ну, короче, блин, ну не только ценой, мне кажется. ты не настолько. Однозначно, что... Я иногда даже понимаю, что не, не всегда цена, иногда просто элементарно нормальные отношения ну, да. работают, чем все. Ты мог сгонять ему руку, пожать, как ему сказать, слушай, давай, я, там, нормально тебе сделаю. Ну, как бы ценник вышел, ну, как бы, потому что там первое, второе, третье, четвертое, но я тебе точно их построю, как бы, с нормальными бригадами, нормальными сотрудниками, нормальными там, материалами, ну, как бы, не гонит, типа, ладно. Mm. Ну вот, мы, короче, вот такую штуку делали, no, no, no. в таком жидком виде, короче, мы, точнее, мы, мы сейчас переделаны, это старый вариант, мы mm -hmm. сейчас переделали чуть-чуть со всякими описаниями, что делаем, как делаем, примерный процесс, короче, обращаешься к нам, мы делаем, короче, смету, бла-бла-бла-бла, короче, и примеры наших работ. Вот такая была, вот такая была, там. вот это делали, вот это делали, короче. Большие объекты делали, небольшие, короче, разные. Вот. Ну и, в принципе, все Ну да, да, ну, короче, это надо вот с живых лиц, короче, тебя в конце, ну, вот Николай, э, ну, читает там то-то, то-то, да, там. Какой-нибудь жести добавишь, что ты переделаешь например. То, что ты в срок даешь работу. Ну, короче, для разных клиентов разные, короче, выражение. Ну, короче, надо с ними бороться за цену, по-любому. Потому что, ну, как бы ты прикинь, строишь и в минус уходишь, например, потому что у тебя постоянных расходов на 36 косарей. Ну да. Вот. А людям тоже, которые там, ну, разовые да, обращения, но объяснять, что мы вот такие материалы делаем, то-то используем, то-то делаем там. Короче, можно, я в рентабельности вот на том месте, ну как бы, не скидываю. В больших объектах, наоборот, бы по-любому делать Не, ну мы, мы пока везде даем цену в 30% маржинальности. Ну вот, да. ну есть маневр, как бы, есть маневр, точно скинуть, да, там, ну, как, ну вариант у тебя, есть район, ну, как бы возможность по-любому добавить. кто-то бы, ну, соглашался там, ну, дороже по-любому. Ну, то есть, ты, типа, 30%. И, кстати, вот в этой смете я тебе больше рентабельно ну, То есть, ты такой, как бы, 30%... А, ну да, 30%. А ты делишь себестоимость на 70, ты умножаешь на 100, да, когда цену даешь? А, ну, просто делю на 70. Ну да, оно так и получается. Делишь на, себестоимость делишь на 70, умножаешь на 100, да? Ну да, да. Вот, допустим, если, сколько там, 2500, ну. я, вот, я, я делю на 0.7. Вот. А, я понял. Ну, он сразу добавляет, я просто такую сумму сразу беру. Я потому, понял. Что, потому что раньше я делал, я умножал на 1.3. То есть 2,500 я умножал на 1,3. Да. Это, это... Для, для меня это было таким открытием. Да. Я просто... И, и я не мог понять, потому что да. это, это был просто капец. Я, я, честно говоря, у меня перевернулся мир в тот момент, когда я узнал, что нужно делить. А это не да? Это просто... Я, я не понимал разницу пока. ну то есть вот, да, мы видим по цифрам, то есть 250, 320 долларов разница, ну, да. вроде как бы и не сильно много, а с точки зрения прибыли это, мягко говоря, 30 процентов еще, были, ну, да. которая должна была бы получиться, а, да, да. я да. вообще, я, и как бы открытие мне это сделала э, знакомая друга, э, мы сидим как-то разговариваем, Точнее, я, я с ним разговаривал, а он ее потом спросил. А, это, я говорю, там, ну, я уже на 30. Она говорит, так это ж не 30 процентов Да. Ну, и, а, ну, и когда она объясняет, я пересчитывать начинаю, и потом до меня, да, короче, это... То есть я так два года работал. Ну, вот, считай. Мелкие. года, и я просто... И я не понимал, где деньги, почему денег нет. <laughs> ну, то есть -то там, соответственно... Ну, короче, все гораздо хуже. Да. Ну да, люди так миллиардные контракты делают, короче. Думаю, что наценка это рентабель... ну, типа рентабельность, ну, маржа, там, профессиональность. Вообще, ужасно. Что у тебя по этой по сметы, сметы идут, как пирожки? Вообще, этот сейчас вон. Сейчас еще учет пошел более-менее. То есть сейчас, Оля, вот ответственное заведение учета, видишь, то есть оно сейчас начало заполняться с датами, какой... Праджик менеджера, ну, этот смечик ответственный, то есть у нас вот Джордж есть, там Снежана, Изику, а, то есть вот у нас теперь три смечика. Снежана как э, этот главный смечик, короче. Она да. распределяет между. Первую... Ними. Закрепи вот гивайф, закрепить первую строку, ну то есть шапка чтобы была. Вот, вот это. Нет, вайф это где инструменты файл и один, да, вайф третья. Ага. А, ну, Price. Ну, One раунд mm. no. Короче порядок, да, no, no, no, no. да, да, здесь прям движуха такая идет. Короче, Мы тебе получается... немножко отстаем от графика. Но у нас уже все. У нас. То есть утром, короче, Оля скидывает в наш чат в общий этот. этот. А, что у нас там по плану, что считается, короче, какие даты. Снежана дает там свой отзыв, не отзыв, короче, свой отчет по этому поводу. И мы, короче, начинаем а, это. Ну что, часики затикали потихонечку? Да, я надеюсь... А... Я надеюсь, что они еще как бы продолжат э, побыстрее Ну, то есть у нас появились такие некоторые дополнительные уже э, застройщики, ну, генподрядчики, которые э, с других штатов, вот, допустим, вот этот вот чувак, э, BPJC, вот этот, мы ему досчитываем вот этот вот объект э, завтра. Мы завтра, послезавтра вышли. Вот у него до, до, до 1 мая про они продлили. Должны были в к пятнице, по идее. Но из-за того, что они продлили, она, короче, не стала его считать. Ну, короче, досчитывала на выходные. А, так, что успеем. А? Мы, получается, сметы все на поток поставили? А, да. Единственное еще, мы, короче, пытаемся допиливать... А, а сам процесс еще, я пытаюсь э, понять, если уже его можно передать э, этой поле, чтобы она его заполняла. Ну, то есть, вот, допустим, вот оно, да, расписано, У no. нас получается, да, по, по процентам. Вот, я еще пока как бы с ней не разговаривал, чтобы это все переносить там туда. Ну, чтобы она, короче, заполняла это сама и а, отправляла смерть, Пока клиентам. я еще этого не делал. А? Клиентам я еще дал. Да, да, именно клиентам. А в процессе сейчас я пытаюсь понять, если как бы у нас более-менее вот этот вот учет идет. В принципе, вроде работает, но я, как бы, закрепить надо, скажем так. Не уверен, Николай, не уверен. Да. Надо уверенно, короче, чтобы было. И все, получается, с мета прилетает кли... ну, заявка, делает саморасчет. А тут же, по сути, передается клиенту да, счет, ну, как бы, ну, этот расчет, да, сколько денег там, чего. Когда вот это мы сделали уже, да? То есть вот эта цепочка идет, да, там уже более-менее нормально. Ну, да. Ну, все, значит, надо в этот отдел продаж уходить. Ну, как бы здесь надо, ну, чтобы ты уверен быть, и все, и в отдел продаж копать. Ну, да, да. Ну, я, кстати, и туда, и туда сейчас, как бы, пинаю. Чтобы у есть... CRM докапывался кто-то, да, получается, да? Ну, типа, что включили сметы, что там у вас, ну, что, когда работать, когда да, что? кстати, вот этот, Bitrix, Я все-таки, наверное, буду вводить его. Я не знаю, что буду вводить сильно, не сильно. По крайней мере, CRM-система, чтобы телефонные звонки проходили и мы их записываем, да, да, да. все будет делать. Проблема, с чем мы столкнулись? В пятницу присылает нам email клиент, который вот, вот этот, который я сказал, он с другого штата, вот этот вот. Мы ему этот проект считаем, а mm -hmm. он нам присылает email Говорит, слушай, я там оставлял вам, э, типа, уже сообщение пару раз. Не могу до вас дозвониться. А вы хотите еще вот этот вот проект рассчитать? ну no, да. No, no. То есть по имейлу, причем пришло мне на мой имейл. Я свой имейл вообще редко проверяю, ну, потому что обычно все приходит в офис. Мне mm -hmm. только с офиса пересылают или меня это в копию ставят. То есть mm -hmm. я там, не сильно задействую. Вот. Uh, и тут, короче, мне приходит этот email. я в шоке, как бы, потому что из-за долбанного телефонного звонка как бы, мы потенциально теряем чуваков. Мало то, что они нам дали один проект, сейчас они нам дают второй. Если их все устроит по цене, мы будем спокойно с ними работать. No, no, no. Сейчас, когда мы на второй ступеньке с ними просираем объект и не будем считать, ну, соответственно, как бы отношения не очень да, ну, да, да, все четко, но ну, переводить на тот емейл да и все, и свою, свою почту, там пускай, э, ну, Оля может проверять твою почту, что у тебя там нету? что ничего Нет, у меня проверяет почту, я как бы так и получилось, что заметили, но по факту просто, ну, короче, из-за телефонного звонка мы можем пропустить, я теперь, у меня в голове сразу, окей, ладно, это он, кто нам написал, а еще же те, которые не написали, то есть они звонки видели, ну они, они звонили, они оставляли сообщение, но они не написали. Или они не знали наш имейл, или они, неважно, не то есть. Ну и пропущенные звонки, чтобы в CRM-систему сразу попадали. Естественно, и вот поэтому, короче, будем вводить однозначно, то есть за, за следующую неделю как минимум телефонные звонки, а потом сюда я переведу, скорее всего, я вот уже примерно накидал э, другие проект, проекты. Которые будем ну, estimating сюда же, project management сюда же. То есть, чтобы у нас в одном месте скопилась вся ситуация. ну по... Посмотрим. Это еще короче. Но... Мне самое главное, пока показываем... звонки. Просто по... Э... Вот у нас этот, вот с которого мы высылаем до да, систему вот, Jabber, не, ну что, я тебя это, поздравляю, мы к этому ну, прям к отделу продаж плотно подходим. Ну да, я очень хочу. <связывается> <связывается> отдел продаж это очень надо. Ну да, чтобы до каждой сметы они звонили им, там говорили, что-то еще там. О клиент, ну, то есть, ну там можно разбить его на, это, ну, на текущих клиентов, да, чтобы они бабки ну, выбивали прям жестко с них. И чтобы они новых постоянно. Ну, что там, ну, что там, ну что там, ну что там, ну, что там, ну там, ну там, когда строить, когда строить. Ну, то есть, постоянно, короче, держали в фокусе. Вот. И график оплат там, когда, ну, следующая оплата, когда следующая оплата, когда почему не отправили, почему не отправили? А можете отправить, а можете отправить. Ну, вот такая тема, чтобы была всегда. Ты же сейчас, как бы, справляешься, да, там, ну, плюс-минус, А прикинь, их больше будет. Ну, то есть, надо, чтобы они постоянно туда Да, да, да. В том-то и дело, то есть я, я вот на это и смотрю, что это, кстати, наш список отдельный потенциальных милдеров, которые мы с которыми мы пытаемся связаться. Да. А ты собеседовал-то тогда в пятницу по продажам? Этих... А, не, не, это по маркетингу были, по... Я, короче, ищу типа как чувака, который маркетинг продажи будет вести одновременно. Ну, то есть, э, как бы больше маркетинг, но чтобы он контролировал продажи. То есть, чтобы он собирал аналитику, что, ну, как э, типа роб, что ли. Да, это разные люди, роб и маркетолог. Нет, ну, я понимаю, что они разные. Просто я, я хочу найти человека, который один будет отвечать за, за оба. Ты чего не? Ну, это разные люди, они это, я не знаю как, а, как предприниматели ну, и наемные сотрудники, ну типа, это, ну они же вообще разные. Ну маркетолог там типа за пришедших заявок, там еще за вот такое время. Нет, я понимаю, ну хорошо, а как получается постоянная штука, что э, маркетолог говорит, что о, продажник говно делает? Ну, да, там, ну, ну так а они так и будут всегда делать? А когда отвечает один человек, у него, он, не может это, он не может сказать, что продажник – говно. Потому что, а, а здесь, он, то есть он будет убежден, что продажник продает и будет ты, убежден, то что -то есть, Подожди, то есть ты придумал в Америке, ну вы там, на, на передовой, в принципе, как эту всю херню с этими маркетологами и продажниками решить разум? Пускай будет один человек. Ну да. Нет, ну, потому что по-другому получается постоянно куча оправданий. То есть, а, а так, когда ответственность, здесь, здесь даже не в том, чтобы этот человек а, нанимал или еще что-то. Здесь больше в том, чтобы он контролировал оба процесса. Потому что… У тебя сейчас маркетинг, ну, условно. А? Ну, допустим, маркетинг, и что контролировать? Вот я тебе как этот, я маркетолог, я говорю, что у тебя в маркетинге есть, что будем контролировать? Ну, Количество лидов и конверсия. Откуда у тебя сейчас следы идут? И бюджета. Но пока ниоткуда. Вот смотри, я бы этом маркетинге, вот допустим, мы сейчас финансы, да, там, эстимейты, событийный поток, функциональный поток, да, твой весь, как бы, ну, уже под контроль, там, плюс-минус взяли, и сейчас мы подбираемся к продажам, то есть к тебе попадает клиент, мы делаем ему смету, надо докапывать, чтобы кто-то до него докапывался, да, там, условно. Есть еще вот эти вот билдеры, которые ты мне сейчас показываешь, до них надо, чтобы кто-то докапывался. То да. есть у тебя заявок, контактов, ну, как бы, вагоны больше. Ты, как бы, хочешь еще, чтобы тебе каплили там заявки эти? Да. Вот, но, как бы, надо ну, прибрать уже то, что капает. Потому что, может быть, такая штука произойти, что тебе дохрена... Ну, условно, вот эти вот пацаны, да, там, которые тебе отправили контракт, и потом на e-mail твой отправили второй контракт посчитать. Да. А ты им не считаешь ни хрена. То есть но... ты вот эту штуку хочешь там, масштабировать? Ну, но... да. Но мало того, что ты -то им посчитал, им надо еще позвонить 28 раз, условно, ну, до первых. И потом еще три раза позвонить и честных бабки забрать. Вот тебе, короче, вот сейчас вот туда надо ударить жестко. Чтобы кто-то постоянно звонил в какой-то определенной ну, логике, да, там, чтобы, ну, короче... Ну вот мы ее прописывали, да, там, следующий шаг, когда будут строить, там, сколько бабок, согласны ли с ценой. Ну, то есть, ну, вот эту вот шту всю штуку. Плюс до новых, да, докапывались. А строители вообще, да, если строят... Чик опять попал, он докапывается до сметчика, сметчик дает ему смету, он проверяет смету, дает предложение клиенту, и докапывается до клиента, пока тут скажет, идите нахер, либо да, мы строим, все, окей, ваша цена, все, давай, вот эти бабки даю. Когда бабки дают, он еще за конечные бабки с ними там трясет постоянно. Возможно, это два отдельных менеджера, условно. Прочек, ну, законеч... скорее всего, а? ну, скорее всего, да, два разных, да. против за конечные бабки, а эти за первые бабки, условно, отвечает. Вот сейчас же у тебя Project Manager, он, по сути, должен выбивать по пусту Ребята, мы строим, мы сделали, мы... Ну, ты сейчас как Project Manager закрываешь, а по да. сути, он должен он это делать. Вот, и ты хочешь заявок, а у тебя заявок-то вагон. Ты посмотри, у тебя сколько сметов Да, Это не заявки, это все холодные. Нет, я имею в виду вот сметы, где мы CRM, мини crm то вот это создали. Я понимаю, проблема в этой CRM-ке, то, что у нас слишком много зависит от одного билдера. То есть, вот этот, допустим, тестер у нас, это на данный момент, наверное, 70 процентов нашей работы. Это плохо. Ну, до него кто-нибудь докапывается, а до остальных 30 кто-то докапывается. Вот им сделал, вот это... Да, уже... да, вот мы, мы начали вот у этого выбивать, короче, информацию по каждому проекту. Но у него, блин, вечно, что... Ну, клиент еще думает, клиент еще думает. И как бы... Угу. никуда не двигается, знаешь. Я понял. Там вот эти вот желтенькие, то есть э, с ними общаемся, но пока тоже на... А старые ты, которые закрыты, ты их отсюда как-то убираешь, да, получается? А, да, да. Mm -hmm. Ну, точнее как они, они по статусу. Э, это. Mm -hmm. Вот, допустим, отказался этот проект а почему а, это его клиент отказался контракт ушел к другому генподрядчику почему а? почему а, это, блин, а. но это это его его клиент отказался от него соответственно нас такая от а? штука застройщик есть но. есть подрядчик вы как подрядчики. Вот. Застройщик берет, отсылает свои чертежи там 10 разным генподрядчикам. Но. В том числе тебе. Подрядчики дают свои цены. Но. Ну, ген, генподрядчики пересылают нам. Вот у нас даже здесь есть некоторые проекты, которые просчитаны для разных людей. Ой. Сейчас. Э, э, э, не, я тебе к тому, что. Почему он с тобой не работает? Потому что он не получил этот контракт. А, я он, понял. Он, есть... он генподрядчик, он не получил этот контракт. Он как бы пытался получить, он не получил его, и, соответственно, мы его не даем. А вот, вот у этого вот э, генподрядчика у него дофига вот этой фигни. То есть мы ему уже посчитали порядка контракт. 40 А? Ну, то есть, он, вот, ну, который вам давал подряд, он получил контракт. А кто контракт вот этот получил? Не знаю. Ну, и до него же можно докопаться? Ну, если бы мы знали, то да, в принципе. Мы. А тот знает, кто выиграл? Ну, не знаю. Да, по-любому знает. Ну, наверное. Ну, типа, алло, а кто выиграл? Ну, вот там Петя из, из, из, из первой подворотни там. А, ну, понятно. Ну, если ты там работаешь, и он выбирает не тебя, ты ему говоришь, а кого ты выбрал? Он говорит, ну вот ту компанию. А почему? Ну, типа, а потому что вы конченые, а они нет. Ну, типа, того там, ну, как-то вот так. Ну. Но... Тот же тоже знает до него. Я понял. Ну да. да. Ну, смотри, как бы отдел продаж, знаешь, как строится. Вот, короче, берешь вот, допустим, себя. Вот у тебя, кроме, кроме этого контракта, вообще ничего нету. Вот, и что бы ты делал? Ну, у тебя единственный контракт, единственная надежда, что ты, я не знаю, там, закроешь там, какие-то зарплаты вот, на эти вот денежки. И все, что ты делал? А кто закрыл? А кто сделал? А что сделал? А как это? А дай его номер. Ну-ка дай-ка. Ну, а что я контракт считал? Ну-ка, давай-ка я ему тоже это закину, может, он меня выберет, ну, а не других, там, еще что-нибудь. Ну, короче, а что надо сделать, чтобы я победил? Ну, короче, ты бы по-любому, там, знаешь, вот, из, из этой вот, типа, закрытой, вот, из этой закрытой сделки, ну, как бы, если бы ты прям продавал, докапывался, бы до каждого сканял бы к нему, там, еще что-нибудь, ты бы нарыл бы еще восемь объектов, по-любому все. С кем бы зазнакомился, который выигрывает? это же другой какой-то чувак. С можно задружиться, там, он по-любому, там, ну, где-то живет, там, ну, какие-то слова можно ему сказать, чтобы он с тобой работал. Предложение ему сказать, ну, то есть сказать, чувак, давай со мной, я железобетонно все делаю. Ну, правильно же, он же где-то живет, там, ну, у него... А вот этот, короче, чувак, генподрядчик того подрядчика, вот выиграл, допустим, тот, ну, например, вот этот чувак, а как выиграть вот этот, вот сразу вот эту вот всю штуку? А я не знаю. Ну, с кем-то кем у нас получается напрямую работать, с кем-то нет. Вот, допустим, вот этот большой объект, О, который почему? вот э, мы сейчас делаем на Лехайфе, вот он, допустим, сам этот, э, он как девелопер, и он же генподрядчик, сам у себя. То а. есть у него там две разные компании, но он работает как бы сам для себя. Напрямую, получается, работаешь все нормально. А? Ну с ним напрямую работаешь все нормально. А с ним получается напрямую. Как на таких выйти? Но, и... смотри, ты уже на такого выходил? Не, ну у -у -у. да. Так. Не, ну это было очень странно, конечно. Не, подожди, как ты на него вышел? Через Инстаграм. Ну, значит, Инстаграм, значит, выставки вот эти. Ну, да, вот, То есть, исходя из этого вот, ну конкретного случая, надо устраивать маркетинг? То есть, как ты... С вот нам... этими тоже, вот, с вот этим, вот, который у нас сейчас 70% работы, с ним тоже через Инстаграм, я просто Ну, вот, ну, как бы этот же подход, ну, там, подупугать Инстаграм, сделать там живые фотки, делать видос какие-нибудь нормальные, и все с него писать там, например, или бомбить, или на эти аккаунты постоянную рекламу включить, чтобы у этих аккаунтов, ну вот этих чуваков, постоянно ты мелькал. Ну, чтобы они знали тебя, привыкали к тебе. Там бюджеты вообще, ну то есть, если ты возьмешь, я не знаю, тысячу таких чуваков, э, ну каким-то чудом рекламу на них пустишь, и потом ты к ним позвонишь, на них выйдешь, тебе будет гораздо проще продать. Ну да. Примелькаемся уже. Ну вот, а так докапываться, ну как бы вот исходя из этой структуры логику... Менеджеров надо сделать, ну, то есть ты говоришь, в смысле, а закрыт, а кто тот выиграл, а почему выиграл, а как ты, ну, вот вообще, а где найти его, ну, чтобы он чук-чук-чук раскапывал, короче, этих чуваков. Я yeah. То есть к нему заявка, ну, то есть его, ну, проиграл, а кто выиграл, ну, типа, ну, просто такой типа вопрос. Ну, то есть он может тебе сказать, иди на хрен, я тебе никогда не скажу, когда ты не узнаешь, ну окей, ну как минимум, хотя бы какой-то отказ будет, да, например. А может случиться такое, что он тебе свободно скажет, вот на этого чувака телефон, я там на какой-нибудь тендерной площадке, его, вот его номер, вот там Петя, или скажет, да вот мой корефан там выиграл, просто он ну, как бы обвел меня. Вот, Может он может тебе сказать, может, кстати, с ним поработать, ну, типа, ну как бы, ну, что-то ну да, мне это без разницы, с кем работать. Ему, в принципе, без разницы, что я на него тоже поработаю. Да. Ну, ему как бы это вообще не трогает. Да. Ну и ну, как бы найдешь на следующий шаг, как, ну, как бы закрывать. Ну то есть где они? Они буханули где-нибудь там на выставке просто. Я вообще не понимаю, кстати, как это работает. В плане... Э... Вот генподрядчик есть, да, есть цена определенная. Ну. Как она может варьироваться от, от генподрядчика к генподрядчику? Ну, то есть, точнее, я как бы понимаю, но вот у меня в то же время не очень складывается. Что имеешь в виду? А -а -а? Ну, контракт на миллион, я его выигрываю, отдаю тебе. Я понимаю, но я, смотри, допустим, ты генподрядчик, я подрядчик. Ну, ты им даешь на миллион цену, я им даю на 900 тысяч цену. Кто-то ему дает на лям 200, кто-то дает там, на полтора. Ну, почему? Смотри, а, вы, а выигрываю я на миллион двести. Почему? Ты что, реально не понимаешь? Нет, ну, среднестатистическую цифру я понимаю, почему. нет. Ну, как бы он за 900 не будет работать, просто я к ним приехал, забухал с ним конкретно, прям в жесть. Он с проснулся, говорю, это ладно, я бригаду отправляю, ты там это, по бабкам меня не двигай, я тебе нормально сделаю, Все. Нет, реально так, ну, в крупных сделках только так. Он говорит, а что ты мне какой-то, ну, за 900 он отправил? Я говорю, ты что, ну, ну типа, ебнуть, типа, за 900? Смотри, тын-тын-тын, у нас материалы те же самые. Ну, короче, вот этот чувак тебя разводит, как бы, ну, ну. Не знаю, а что, что если он с меншером ржой работает или, там, ну, тот чувак? Но что-нибудь не пойдет не так, чуть-чуть у него наслойка какая-то случится, и он тебе запорит весь объект, и ты попадешь на это, на этой санкции, на эти санкции, на эти санкции, на эти санкции... И как бы вот эти 300 тысяч, которые ты там это искал, у тебя как бы весь контракт заберут да и все. Потому что ты конченый. Он скажет: ой, ой, ой, показалось, показалось. На типа, тебе 20, я тебе отправлю. Я дождусь, пока 200 отправят. И скажу: слушай, ты что мне 200 отправил, мне еще надо 400? Ты охренел? Ну, типа, вот так. У меня 400 отправит, я ему скажу: так, а есть у тебя еще возможность там, ну, 500 отправить? Ну как? Все. А, ну а что такого-то? мне да, говорю, да что ты гонишь, тебя отправили уже. И он отправляет. Ну, то есть, как бы, все нормально. Я говорю, что ты хоть себя держишь? Я как бы себе запихну, да и все. Ты же все равно мои бабки. Мы с тобой все ну, заключили. Ну, вот примерно так это выстраивается. Ну, мы с тобой за -за -за забухали уже. <соценно> Что-то у него сгибли. Нет, тут, видишь, как бы, мы ну, подружились, мы с тобой нормально все строим. Ты зарабатываешь, я зарабатываю. Где-то я твою жопу там прикрою, например. Ну, вот, допустим, у тебя там, ну с крышами, помнишь, ситуация была? Ну да. да. Я говорю, ладно, Колян, хрен с тобой. У меня, короче, там говна вот этого лежит наверное, с прошлых строек. Забирай, вот, там, петь у вас, мою тачку, там, это, э, как бы капусту закидывай, я тебе вообще как бы, ну, там, в минус отдаю, да, ну, вот эти вот все, там, все, хрени. Объект закрывай иди делай. Ну, то есть, как бы, пофигу. Ну, типа, давай эту жопу прикрою. И все. Ну, как бы, а потом ты, я тебе скажу, коль миллион двести, ты чего ж меня брожать? Ты ну, как бы, блин, мы, мы как бы держимся на рынке или мы как бы ну, друг другу набротку слышим. И вот и все, ну, как бы, вот те все взаимоотношения. И все это, в следующий раз даже, ну, как бы, скажешь, Коль, давай мне нормальную цену. Я тебе говорю, миллион, двести. Скажешь, мне там за шестьсот предлагают. Я говорю, ну, Коль, ты, ну, я говорю, ну, ну конченый, реально. Ну, ну, ты, иди, делай, ну сколько раз ты будешь на эти графжи вставать? Иди, попробуй. Давай я тебе 600 давай я тебе сделаю. Закидывай мне 600. И все. Номер удаляем мы сразу. Я понял. В больших чеках всегда так, ну, как бы, ну, типа... То есть он зарабатывает, ты же... Ну, как бы он зарабатывает, и ты зарабатываешь. Ему особо нету, ну, как бы... Вот смотри, я, допустим, генподрядчик, да, например. Я понимаю, что ты мне все нормально делаешь. Да. Как бы я могу поймать какую-то там хрень, знаешь, вот эту мелкую. Но мне проще тебе до хрена объектов отдать. Ты нормально их все закроешь, я гарантированно получу свой маржу. Нежели я там за три копейки начну улавливать этих, там, обосрутся 200 раз. Материал запорит, какой-нибудь грибок там на сайдинге вырастет. Ну, короче, гемор, ну, могу как бы... Отлить. А с тобой я как бы уже все, наладил коммуникацию. То есть я понимаю, что ты не сольешься, да, там, переделаешь, если что надо, да, там, если ты а, как бы, надежно все делаешь в срок, и быстро делаешь, быстрее, чем в срок. Ну, как бы, смысл мне, я, блин, тебе объекты отдаю, тут же бабку условно, получаю. Как бы, мне зачем эту схему ломать? Вот как бы... А ты ценой только думаешь, как бы, блин. Я тут увидел, как бы, таблицы управленческие недавно, там, за 3000 что ли, продают. Рубля. Здесь я ценой просто. думаю, потому что у меня с ними первый контакт по цене получается. Вот в чем как бы фишка. Ничего. Есть, когда у нас уже есть контакт, тогда я естественно уже не думаю о ценой. Я выхожу из того, что мы там пообщались, не пообщались и так далее. А ну, то, самом... ну... Ты тоже ценой думаешь, что берешь, но на самом деле это не так. Ты же нормально строишь. Ну ты же надежный чувак. Ну да, да. Вот мне, допустим, надо построить 80 домов. Я как бы лучше потеряю чуть-чуть, вот допустим, на Америк... И вот я тебя знаю, например. Я захожу на американский рынок. Ты мне делаешь цену больше. Я понимаю, что ты там все постоянные затраты закроешь, заработаешь. Ну, как бы будешь доволен. Ты будешь еще дальше со мной работать. что это не разовая сделка у нас будет. Я лучше тебе отдам, допустим, 120 домов. Например. Скажу, Коль, давай, нормально построй. То есть нормально сделай. Вот, mm -hmm. и, и главное, ну, срок, и, главное, быстрее. И все, я понимаю, ты делаешь, я сразу бабки получаю. Mm -hmm. Пускай это будет как бы меньше меня боржи, да, там, условно, но я mm -hmm. объекте быстрее А может быть, я даже вот когда там ловлю вот эти три копейки, ну, как бы, я, у меня такое мышление на самом деле. И вот кто объем, ну, работает большими. у них на самом деле тоже такое. Бывает, конечно, соблазн, да, там, это... Ну, типа, ты за миллион двести, а кто-то за девятьсот. Бывает соблазн как бы за девятьсот построить. Ну, yeah. ну, это рулетка, как бы, ну, то есть, ты так прямо говоришь, ты что, в рулетку играешь или бизнес делаешь? Ну, типа, как бы, дебил, вот и все. Ну, как бы, что он там делает? Ну, сколько строительных компаний банкроется, реально? Что, сколько строительных компаний, что? Банкросятся. Да много, наверное, Я не знаю. Нет, Я... Не знаю берут предоплату, начинают вроде баблом каким-то там оперировать ничего не считают, джж, как бы уходят и, и вот и все. Да, да, много есть. Ну ты же, если бы вот сейчас, вот, допустим, у тебя бы было минус там 800 косарей. Ну. Ну как бы каким бы ни был ты супергероем, ты бы хрен выполнил обязательство. перед, ну, перед приятами. Ну да, да, пострадали бы. Вот. А мне она надо? Ну, вот как клиенту. Ну, Наверное, нет. Ну В смысле? Конечно, нет. Но мне надо закрыть. Либо я сдаю, продаю эти объекты. Прикинь у меня, сколько бабок там заморожено. Сколько у него бабок в объекте заморожено? Да я не знаю. Ну, много. Там весь проект этот, на который, допустим, на Лихай, он там по 60 миллионов кажется. Весь. Ну, включая... Там, дополнительные коммерческие здания. Вот смотри, у меня проект на 60 миллионов долларов, блядь. И я тебе говорю, Коль, смотри, не, 200, там, не 256 тысяч, а 236. Не, ну это другое. Не, ну условно, условно. Ну, условно. Да, ну условно, да. Ты, понят... смотришь, ты мне говоришь, Коль, ты дебил, ну, реально, ты дебил. У тебя 60 мультов заморожено. Ты хочешь на двадцатку меня подвинуть? Иди вот к этим дебилам, ну, как бы у них сделай, чтобы у тебя объект еще затянулся, там, под сдачу месяца на три-четыре. Ну, как бы ты вот из этой копеек ставишь реально весь проект на стоп. Ну, как бы, ну, ладно, вот смотри, у тебя машина, допустим, стоит там 30 тысяч долларов, и что ты будешь гараж искать с мастерской, где там дешевле делают? Ты потом поедешь на объект, у тебя там что-нибудь, я не знаю, отвалится передние там эти колеса куда-нибудь там полетят. Или движок взорвется, потому что их, они туда вместо масла сахара насыпали, дебил. Ты как бы понимаешь, нахрена я буду рисковать там, ну, я не знаю, 100 долларами. То есть вот эти ребята дороже на 100 долларов сделают. Ну, а цена, допустим, там, я не знаю, там, ну, как бы там 500-400 долларов. Ты думаешь, что за 500 они железобетон сделают? Я к ним тачку поставлю, вот тогда заберу, все, 500 долларов стоит. А тут я поставлю тачку, они начинают мне мозги компостировать, какие-то запчастей у них не кровать, еще что-то там. Потом они делают, что-то потом надо возвращаться, что-то ломается, они доделывают, потом переделывают, потом еще... Я в это время не работаю, у меня в это время тачка стоит, в это время я другую тачку заказываю. И ни хрена не на 100 долларов уже попадаю, а больше, еще время туда, еще мысли свои туда. Еще я с ними там ругаюсь, кусаюсь, ну то есть эмоциональные ресурсы туда закидываю. То есть это мне вообще не выгодно. И это надо объяснять вот таким клиентам, да и все. То есть чувак, у тебя 60 пультов заморожен. Ты что меня на двадцатку двигаешь, ты дебил? Сколько раз ты попадал на грибки, на Алкашейна, на алкашей, на, там, на бомжей, я не знаю там, которые материал у тебя отырили с объекта? Ты, ну ты конченый что ли? Ну ты давай, ну как бы, капусту мне запарил, ну, как бы. Давай работать и все. Ну, как... Давай нормально работать и все. Ч ⁇ ты И все. Нет, это же так. Ты не хочешь у нас в продажах поработать? Нет, на переводчика просто. Или в английском, Не выбери, не выбери, не выбери, не выбери, не не выбери, не выбери, не выбери, не выбери, не ну, короче, ты прям это, ну, выгода с ними разговаривать. Это, это называется, короче, есть дешевые приговоры, да, там, ну, условно, на эмоции ты раскачивается, раскачиваешься, да, там, страх, боль, там, еще какая-то... А есть конкретный чувак, у тебя сколько бабла там заморожено? Да -да. Чтобы, я, я не знаю, две недели еще заморозить это бабло. Два месяца заморозить это бабло. Четыре месяца заморозить это бабло. Это по-любому не те деньги, на которые ты со мной хочешь торгануться. Давай нормально работать, мы же с тобой как бы, ну, долго уже работаем. А если новый партнер, ты говоришь, ну, вот я с такими работаю, да, дороже. Ну, как бы, да, дороже. Блин, ну, железобетонные, получается, в итоге дешевле. Ну, вот и все. Ну, как бы, думай, сиюминутной, да, там, за колбасой, как собака гоняйся. Либо долго, либо досрочной стратегией, вот и все. Ну, как же бы, выбраться за тобой. Скажи, я с нормальными ребятами работаю которые как бы, зарабатывают деньги, а не за копейками там гоняются. Mm -hmm. Вот так вот такие переговоры можешь проводить в этом как, вот, с клиентами, которые тебе бабки не отдают. Ты говоришь, блин, ну ты как бы сейчас мне в ногу стреляешь, да, например. Вся эта херня закончится стопудово. долу Блин, на будет бабки еще зарабатывать в следующем. Да, я с прострельником ногой. Сколько тебе домов потом будет? Вот и все. Ну, как бы, блин, ну, давай, ну, как бы, ты думаешь, ну, как бы, какой, ну, то есть, смотри, я все сделал, поставил, сделал железобетонный, типа, да, там, по работе, по всему. Ну, как бы, ты дальше со мной, как, ну, вообще, исходя из обязательств, как со мной планируешь дальше? Вести дела, ну, зарабатывать дальше, как бы, со мной, да, там? Ну, да. Я говорю, ну, а ты ему говоришь, блин, как я могу в тебе быть уверен на больше контракты? Когда ты меня вот здесь вот там двадцатку морозишь. Скажи, ой, как непросто сейчас с поставщиками вот эту всю хурень, и с дебилами, которые бабки не отдают. Ну, ты же не такой же. Ты же не такой. Все, так? отправляй бабки. Ну да. Ну, ты, ну просто говоришь, ты в, рын, в рынке мы держимся ну, друг за другом. Нормально зарабатываем, ну, как бы, мудаков всех очищаем, и что у меня клиенты из дебилы конченых, что, что у тебя подрядчиков конченых. Давай, как бы, мы друг друга-то нашли, давай друг другу помогать. Тем более, если я тебе все сделал, качество все нормально, по срокам все будет. Блин, чувак, как Ну, как, как минимум. Же... ну, типа, вот так можешь с ними общаться, да и все. Ну, да да. Я понял. Вот, я, допустим, с чуваками разговариваю тоже, которые помнишь, там, перенес там да. встречу. Я говорю, э, ну они платят мне тысячу там, долларов, получается. А -а -а. Вот. Но веду их не я, там, а сотрудники. Да. Я им говорю, чуваки, вы пришли ко мне в офис, там, ну в гости, куда-то сидеть. Вы хотите, чтобы через три года у вас было 80 мультов, то есть это больше миллиона долларов, чистыми на руках кэшем. Я прошу за это тысячу долларов там типа в месяц чтобы у вас там котлевых разрывов не было чтобы меньше седины было чтобы у вас там седалищный рев не захватил и потом вам эти бабки нахер не нужны стали чтобы я проконтролировал этот весь вопрос в период коронавируса когда вы там жоп, ну, заочковали да там я вам сказал я, первое второе третье это было лучше, лучшим решением на тот момент а -а -а. Потом начали там новые травы например брать а -а -а. и говорю ну, как бы что-то там задержать мне или там, снизить ценник, или как бы не слушай меня, либо, ну, как бы вы дебилы, ну, типа, ну, то есть вот так вот. Говорят, нет, ну, все, давай работать. Они говорят, мы просто не смотрели в этом ключе. То есть ты мне, нам показал правый ключ, спасибо тебе за это. Да, в этом ключе, как бы, это копейки. Ну, то есть и копейки. Да-да, ну, то есть если сравнивать, там, миллион, что они потратят, там, 20 тысяч за год и при этом заработают миллион, то... Ну да, да если они потратят тысячу, они заработают миллион. Я говорю, куда вы там хотите? Я говорю, ну как бы пока у вас там типа вот бурная деятельность, я как бы повышать вам не буду. Ну, спасибо мне, скажите, что я не повысил просто, и все. Вот и все, как бы. Ну, не, ну это реально же так, ну вот если конструктивно, вот. вот и все. Я говорю, ну блин, можете дурачков врубать, можете старые какие-то компетенции, может... Можете из старых э, потенциалов, да, там как-то разговаривать, когда у вас не было там ну, машин, там еще чего-то. Ну, то есть, или когда вы просто сотрудниками какими-то были, когда вы думали, что это дохрена трат. Вы посмотрите на выручку, посмотрите на прибыль, посмотрите, что уберете, посмотрите, что вы ну, в инвестиционное ну, вложения закидываете. Угу. Уровень то другой, а вы как бы за три копейки тут хотите кого-то пододвинуть, ну, как бы, ну, ребята, которые выстраивают вам штуку, помогают вам в этой штуке. Ну, как бы, вы кончены, ну, что ли, а, не не все нормально, все, понял. Ну, то есть, я на, ну, на финансах, как бы, накладываю, на цифрах. Я говорю, из чего ты берешь меру, что, допустим, там, 30 тысяч – это дорого? Ни из чего. Ну, как бы, блин, знаешь, это… Ну, как бы, вы берете, там, то-то, то-то, то-то, этот чувак вам обеспечит загруз на ваше производство, да, там, и вы думаете, что 30 тысяч, да, там, но, как бы, он чуть-чуть, там, где-то а там, один клик, у вас на полгода, там, этот чувак окупился. Ну, как бы, ну, то есть мера другая, да, там не, не кухонные, да, там переговоры в общаге, а ну, а, как бы а компании уже, да, там с расходами, ну, как бы, которые, ну, инвести инвестиции ты вкладываешь, они тебе То есть они такие даже боятся иногда вкладывать. Ну, не знаю, что это как бы расход и расход, типа. нет умного расходования, понимаете? Вот, И, короче, вот с этими чуваками так и веди. Вот это вот самое прикольное, когда вот ты с большими чеками работаешь, ты говоришь, они говорят, давай ценой двигайся с удовольствием просто закидываем и бабки не звонишь <реш> просто все продал на объекты или говоришь блин сейчас вот в такой период чувак который тебе все построил все выполнил все там сделал ну как бы жду, жду просто денежки от тебя а ты в такой ситуации да там когда на рынке ну полно полно дебилов конченных которые у тебя были бабки и уезжают. ты в этот момент не благодаришь меня как бы, за эту штуку ну как бы блин ну как мы с тобой будем работать и в разрезе каких клиентов? Нормальных, с которыми мы зарабатываем, за да? которыми мне бегать надо. Ну, за которыми бегать надо, я как бы их отсеиваю. Тебя отсеивают. Ну, как бы, или работаем. Работ ну, как бы, любое его слово получается. да, да? Ну, это же правильно. Ну, то есть, какие-нибудь работу построил, вот приедешь, приедь ко мне здесь, попробуй мне дом, там, ремонт в нем, там, все, подведи, коммуникации, там. Я скажу, коль денег пока нету, а сам живу, кайфую, там. Ну, это же будет, ну, как бы, вообще неправильная хрень. Ну, да. Вот, если так происходит, слушай, да. А? Ну, я говорю, к сожалению, так происходит. Ну то, да. Я, не говорю, не говорю. я в этот момент еще говорю, да, там, ну, условно, я в этом доме не живу, а я его продаю еще там три дома, условно, строю с тобой. Ты мне говоришь, колян, как бы, ты что, охренел? Ты на мне зарабатываешь, еще хочешь со мной работать, но себя ведешь, как свинья. То есть, у меня есть выбор с тобой работать. А если, например, с чуваком работать, который мне предоплату сразу делает, и пацаней меня не прогибает, прибег... ну, и вовремя платит, если что у меня там случилось, он еще бабок ну, закидывает. Вот ну, есть два варианта работы. Ну, либо ты нормальным становишься, и это отражено по моему правительственному учете, либо нахрен надо. Ну, смысл? Ну, как бы, блин, что, вот у, меня, у меня строительная организация, а не ну, организация, которая бегает за такими, как ты. Ну, ну, Сюда. Коллекторское бюро. Ну да, да. Как бы мне смысл. Я как бы нормальных ребят сейчас найду, как бы и, слава богу, на рынке строятся все. Ну, как бы, ну, сам буду строить, на, ну, нахуй, ну, как бы, вообще, в принципе, без, без вас, без всех там. Вот, да, да, все. да, да. Ясненько. Хорошо, кое я побежал. Давай, у меня уже время. Переведа. Вот. А... Все, рад бы побытать. уже там на следующую неделю созвонимся, где-то там пересечемся. Давай по СРМке и по сделкам, смотри ТЗ, там созвонимся где-то. Да, я по ТЗ вот здесь вот, я посмотрю по ТЗ, потому что здесь пока что-то прям а, общие объ объемы есть, но я еще посмотрю, как их можно поразбивать, потому что статистически что-то я так пробегаюсь, Здесь очень много старой информации, и как-то путает, путается в голове все это здесь. Ну да, но уже лучше, смотри, как круто здесь все. Ну да, да, есть такое. Ну и вот я думаю, да, вот эти вот, которые были, поуходили к другим подрядчикам, ну, к другим генподрядчикам, то есть это тоже сила, то есть, ты вот, когда говоришь. Ладно, вот, по-любому. Да, И мне вот даже странно, я вот задумываюсь, вот эти вот, которые большие контракты были, вот, допустим, вот, вот этот вот контракт. Mm -hmm. это. а, вот, вот этот вот мы сейчас переделываем, над ним работаем а, в процессе. Он. Еще один какой-то от него был. Короче, вот мир. Короче, неважно. Там а, тоже такой серьезный катак, 800 тысяч, что тоже. Угу. А, в итоге он нам не ушел. И... Ну, точнее, он, он ушел к другим, там уже другие люди работают, я это увидел. Угу. Проезжал мимо объекта. И, блин, обидно. А что обидно? Надо докапываться. То есть там что-то стоит за этим. Не то, что ты там плохой, ущербный Николай сидишь там, бедненький, там, и никто тебя не любит. А какие-то конкретные штуки, на которые ты можешь повлиять в разговорах, там в переговорах, ну как минимум на следующий объект этот, ну как бы навык закинуть. А вот он, вот он на 911. Ну видишь. Да. Я вот не знаю, что. Обидно. Обидно. Надо, ну надо уточнять, как бы надо. Ну, вот смотри, вот, допустим, кто-то не купил, это как бы нормально. но почему не купил? Он тебе может сказать, да у меня там брат будет строить, и все. А вот это вступление я просто так просчитывал. Ну, окей, ну, как бы, ну, ну, ну он брату отдаст по-любому, не тебе. Ну, то есть, как бы ты будешь понимать, что там в конце стоит. Не то, что ты там что-то плохо... Или ты реально что-то плохо делал, тебе можно КП там улучшить, а вообще улучшить еще что-то, подачу улучшить, переговоры больше провести. Ты скажешь, блин, а у тебя вообще ни привета, ни ответа, как бы я вам шелуху отдал. Он мне даже цену дороже сделал. Ну как бы ты узнаешь, чего можно усилить? То есть вот это вот не, не купил, короче, это клудинец у тебя. Так а такие, этот, а такие базары, ну вообще обычно проводят а, при встречах, личных встречах или так да. можно позвонить спросить? Да, вообще пофигу. Переписки в СМС, как я на WhatsApp там просто позвонил, это спросил. Тебя ну, вот, то есть люди как бы не прячут там что-то ну, в большинстве массе. То есть они говорят, как есть просто все им. Ну, и что-то тут Ты думаешь, реально, что у него секрет, почему он тебя не выбрал? Не-не, я не думаю, что там какой-то секрет. А... Просто позвони, и он тебе скажет, что все. Он говорит, типа, это нормально. Я понял. Вот, и менеджером так будешь объяснять своим. Ну типа думаю тоже хрен, ну, то есть он на самом деле что-то там с этим скрывается. Mm -hmm. ну, вот тебе сейчас, допустим, позвонит кто-нибудь и скажет, «Миколай, закидывай там, э, там, дом должен 200, кстати, закидывай сейчас 150, и все, мы тебе дома отдадим, короче. Значит, я думаю». Вот. На самом деле у тебя, там, ну, капец, ну, столько, я не знаю, 28 сделок, там, 38, там, вероятностей, которые срастутся, не срастутся, да, там, условно. Какая-нибудь кредит, там, еще что-нибудь, там, что-нибудь взорвалось, там, ну, то есть ты не думаешь, ты как бы, ну, у тебя что-то конкретное, да, там, ездит, побольше. Ну, да, да, да, обычно что-то конкретное за этим стоит, конечно. Ну, да, да, и знаю, это, я как банк, например, я могу слушать, я могу тебе, допустим, там, в так-то, так, -то, так -то, ты возьмешь, допустим, потреб с большим процентом, это для тебя будет выгоднее и, короче, вот только эту хрень надо писать. Пишешь, окей, но no проблем. И все, я сделочку сделал. Короче, конкретные возражения проще решать, чем подумаю, подумаю. это вообще мертвая хрень. Я понял. Ну, хорошо. Ясненько. Вон. Ладно, что, хорошо, тебе там отдохнуть, ты Спасибо. поехал. Да, давай.